Всем привет! Никогда не думал, что мне придется делать такое видео. Оно радикально отличается от того, что мы обычно публикуем на нашем канале. Но в силу происходящего как-то не шутится. Сами видите, что творится, знаете лучше меня. Что я хотел бы сообщить? Неизвестно, каким образом будет разворачиваться ситуация, в частности, с соцсетями, такими как YouTube. Поэтому, на всякий случай, чтобы не потеряться, мы создали канал Telegram, на который вы можете подписаться, я оставлю ссылку в описании, а также активизируем нашу группу ВКонтакте. Если хотите, вы можете подписаться на оба этих канала, таким образом вы будете проинформированы, как только мы будем постить какие-то видеоролики, и таким образом не потеряемся. Мы будем продолжать выкладывать видеоролики в YouTube и буду дублировать также на канал Telegram и VK. Там же мы будем вам сообщать, если придется перейти на какую-либо другую платформу. Все это будет в ВК и в Телеграме. Так что подписывайтесь и будем с вами на связи. Мира всем, друзья.